Друзья, приветствую вас! Этот ролик будет весьма коротеньким. Я хочу всего лишь показать одному подписчику на моем канале. Он выразил недоверие того, что вот этот газогенератор, переделанный мною Optotec 655, он сказал, что это фейк. Такой газогенератор не может вырабатывать такое количество газа. И, в общем, говорит покажи что снизу находится ну вот товарищ так сказать показываю что находится снизу ни хрена тут снизу не находится сзади как я показывал вентиляторы спереди манометр вольтметр амперметр больше ничего тут нету ну и так сказать включу газогенератор запущу и еще раз покажу что он работает не на баллонах, это обыкновенный электролизный газогенератор, который был мною переделан и весьма успешно теперь работает. Так, сейчас я найду зажигалочку. Ага, есть. Так, поджигаю. Газ очень холодный, загорается неохотно, и напор слишком большой. Ну вот, это горелочка, которую я показывал на видео, а если помните, я подключал к этому газогенератору ацетиленовую горелку с крупным соплом, и горелка от этого газогенератора отлично работала. Ну, не буду я сейчас ковыряться, искать ту горелку, я сейчас просто-напросто сниму вот эту иглу. Сейчас, чтобы было лучше видно. Сниму вот эту иглу и подожгу пламя прямо из отверстия с диаметром, я не знаю, там миллиметра, наверное, 3, если не больше. Сейчас увидим. Так, снимаю иглу. Надеюсь, вам видно. Диаметр отверстия, ну, как минимум, как минимум 3 миллиметра. Поджигаем. Ничего нету. Я надеюсь видно. Переворачивать аппарат в рабочем состоянии, к сожалению, нельзя. Это опасно, так как там он заполнен водой. Провод, кабель питающий и, в общем, сам генератор. Ну, я надеюсь, товарищ, выразивший недоверие, теперь удовлетворит свое любопытство. Я думаю, что то, что я ему показал, этого будет достаточно. Ребята, всем пока, до новых встреч